представляет я живу с диабетом 16 лет. 24 года. 23 года. 21 год. Сегодня в мире с диабетом живут 425 миллионов человек. Диабет непредсказуем, коварен, окружен мифами и предрассудками. Про него часто говорят – это приговор. Ни в коем случае никакого приговора быть не может. Диабет – не повод отказываться от полноценной жизни. В 2018 году в Москве и Московской области был объявлен кастинг в уникальный проект Челлендж. участникам которого предстоит по Показать, что значит не бояться действовать. Изменить достаточно серьезно в своей жизни многие вещи. Три эксперта, шесть месяцев напряженной работы, одна цель. Они смогут начать управлять своим диабетом, понимать себя. Пока неизвестно, кто из претендентов войдет в проект. Каждый из них готов к преодолениям. Мы бросили себе вызов, а ты... Кастинг на проект был объявлен 2 марта 2018 года. Важным условием кастинга было снять минутный ролик о себе, о своей мечте. Из всех претендентов это сделали только 11 человек. Добрый день всем, меня зовут Воронина Елена. Мне 34 года. Стаж сахарного с диабета у меня 20 лет. Диабет отобрал у Елены не только беззаботную юность, но и мужа. Тема для нее болезненная, запретная. Сама от себя не ожидала, что когда-нибудь заговорит об этом. И уж тем более бросит себе вызов снова стать счастливой. Я устала. Я вот как три года муж умер, тоже диабет. Я не могу вот из этой депрессии выйти. И у меня, у меня охота поменять жизнь. Человек с сахарным диабетом, он э, нуждается в помощи. А, то есть в том, что делает его мощнее, сильнее. И то, что здесь будет происходить, э, с моей точки зрения, это уникальная вещь. На проекте Dia Challenge будет происходить процесс трансформации длиною в полгода. Дисциплина, постоянный контроль над питанием, эмоциями, уровнем сахара в крови, медицинские обследования и регулярные занятия спортом. Первые три месяца под руководством эндокринолога, тренера и психолога. Каждое воскресенье общие сборы в загородном доме, консультации, тренировки, конкурсы, испытания, отчеты. Второй этап – три месяца самостоятельной работы без экспертов. По итогам каждого этапа участник, достигший наилучших результатов на пути к поставленным целям, получит 100 тысяч рублей. В ходе кастинга планируется отобрать на проект 6 человек. Мы вам предлагаем вот, вот такой формат вызова. Если вы готовы, если вы считаете, что вы готовы к нему, окей, поехали. <свот> Настя Мартынюк 20 лет, а ее диабету 16. В детстве за здоровьем девочки следили родители. Сейчас пришло время взять контроль над сахарами в собственные руки. Активная творческая жизнь, учеба в ВУЗе и частые ощущения беспомощности перед болезнью. Когда совсем плохо на душе, и не только на душе, очень хочется, очень нужна поддержка, серьезно, очень нужна поддержка. И я хочу, я безумно хочу попасть в этот проект, чтобы... Наладить свои сахара, чтобы поделиться своим опытом, чтобы набрать опыты у других людей, у профессионалов. Целый месяц эксперты ДиА-челлендж изучали десятки заявок. Но определиться, кто же эти шестеро, эксперты не могут до сих пор. Вероника Александровна, ну вот как не зимить? А если меня убили, это норм? Да, главное, чтобы меня в этот момент не убили. Вероника Гергобиани держит свой диабет под контролем вот уже 10 лет. Подсчет хлебных единиц, доз инсулина, белков, жиров и углеводов для нее как дважды два. Недаром закончила физический факультет МГУ. А вот решить задачу с уменьшением потребляемых калорий Вероника своими силами не может. Моя мечта – укрепить свою силу воли. Я постоянно начинаю худеть, там месяц-два проходит, и я начинаю срываться выходить из режима. Снова там есть всякие бурги, тортики. В общем, это ужасно. У меня дикая пищевая зависимость. Мужа Вероники Кирилла пищевая зависимость жены не беспокоит. Он больше переживает, что она не решается стать матерью. Мы с Кириллом уже давно говорим о том, что мы хотим завести ребенка. И начались какие-то сложности, связанные с диабетом. У меня... Ну, и с физической точки зрения, и с психологической. Мне необходима квалифицированная помощь, чтобы развеять сомнения и попороть свои страхи. Она подходит под формат проекта. То есть у нее стоят две конкретные цели. Она мечтает о ребенке, и она мечтает похудеть. Я предлагаю все-таки пригласить всех, кто прислал видео, и пообщаться лично в этой комнате назовем ее символически залом ожидания претенденты готовятся к встрече с экспертами из 11 приглашенных пришли 9 человек и все с диабетом первого типа компания подобралась невероятно классная веселая как будто бы мы одна семья но есть правила, регламент только 6 человек то есть кто-то не войдет в проект сегодня. Очень хочется пошутить, что ситуация напоминает э, игру «Последний герой» и не хватает просто костра в середине. Есть Валерианка, друзья? Объявлена трехминутная готовность. Пришло время для очного знакомства. Здравствуйте, Анастасия. Я врач-эндокринолог. Меня тоже зовут Анастасия. Анастасия Плещева, эндокринолог проекта, заведующая отделением эндокринологии и диетологии сети клиник «Столица», сотрудник Института иммунологии России. Анастасия начала меня расспрашивать, а вот это, а вот это, и еще таким строгим голосом, я, я немножко, ну, меня немножко это как-то испугало. Вы танцуете? Да. Вы измеряете уровень сахара перед тем, как начать танцевать? Да, измеряю, но не всегда. Почему? Пока Настя Мартынюк думает, как ответить на вопрос эндокринолога, в зале ожидания не смолкают разговоры. У каждого из присутствующих здесь своя история. У меня была мечта избавиться от диабета. В принципе, она и сейчас есть. Диабет пришел к Дмитрию Шевкунову в 15 лет. Вместо конфет – уколы, предательство друзей, неожиданная реакция самых родных и близких. Моя мама совсем не хотела принимать мой диабет. И она мне просто сказала, не колись, вообще не колись, и все, я не хочу видеть. И все это закончилось тем, что я ушел просто из дома. А когда стал постарше, Дмитрий решил, что все с него хватит. Сейчас, конечно, я уже этого не делаю. А тогда я нарвал это чистотело, выжил из него много сока и пил там по чуть-чуть каждый день. В один момент я перестал вообще колоть инсулин. И я неделю его не колол, ел все, что хотел. Вот, но однажды а, у меня с утра было плохое состояние, там мне было плохо, короче, началась какие-то отсюда да диабетический кетоацидоз — острое осложнение сахарного диабета. Главная причина развития дефицит инсулина и, как следствие, полное прекращение поступления глюкозы в ткани. Сопровождается повышением уровня глюкозы в крови и распадом жиров до кетоновых тел. Жажда, частое мочеиспускание, нарушение электролитного баланса, стремительная интоксикация организма. После кетоацидоза отношение к диабету у Дмитрия изменилось. Он перестал экспериментировать и начал учиться жить. Особенно я стал следить за своим здоровьем после того, как у меня появилась семья, жена, дети. Я уже понял, что кому-то я нужен, и мне нужно обязательно следить за собой. От проекта Дмитрий ждет новых друзей, эмоций, знаний и 7 дополнительных килограммов веса. Но в отличие от других участников, он хочет набрать вес, а все остальные хотят сбросить его. Вам есть... бы он был интересен. Да. Вы измеряете сахар два раза – утром и перед сном. У да. вас замечательные сахара, вы уверены в том, что все хорошо? Нет. В течение дня у меня либо нет времени, либо я во время работы я не хочу напрягать, отвлекать своих коллег. Анастасия, мне показалось, быстро раскусила меня, что я совсем... Профан в диабете. Дмитрий, а когда последний раз вы проходили школу по диабету? Никогда. Дим. Спасибо, мы тебе желаем попасть в проект. Так, к нашим экспертам идет следующая участница. Да идет она, собственно, не одна, а вот. Ольга. Меня зовут Ольга Щекина, мне 28 лет, я диабетик эм, инсулинозависимый уже в течение шести лет. Э, в настоящий момент нахожусь уже на восьмом месяце беременности. Я не очень представляю, как она бросит ребеночка, либо тут с ребеночком будет приезжать, и ей же все-таки нужно и кормить. Ну, тут, я думаю, зависит еще от семьи, то есть, если кто-то, кто будет готов, готов ее поддержать. Ольга всегда была девушкой самодостаточной, яркой, неунывающей. Когда в 22 года ей поставили диагноз сахарный диабет, она испытала первый в своей жизни серьезный стресс. Коротко постригла волосы, перекрасилась в черный цвет. И ее муж сказал: ничего страшного, прорвемся. Кто у вас будет, девочка? Ваша семья будет готова да, посидеть с ребенком, пока вас Конечно. не будет? Да, то есть они вас поддерживают в, в том, что вы собираетесь участвовать в нашем проекте? Безусловно. Как у вас сейчас с э, сахарами? Достойно беременной женщины, я бы так сказала. Ольга отлично ладит со своими сахарами. Знает, как сделать, чтобы не падали и не вырастали. Словом, как и предсказывал ее муж, жизнь наладилась. То есть в какой-то момент я поняла, что я... Ну, нельзя столько себя жалеть, нельзя лежать на полу и рыдать, за что мне этот. Скажите, вес на сегодняшний день какой? 95 килограмм. Сколько было до беременности? 78. Сколько вы хотите? 57. Когда вы были 57 килограмм? 57 я была до диабета. Когда Ольга пришла от экспертов, зал ожидания встретил ее шквалом эмоций. Волнение у участников проекта немного улеглось, и атмосфера из просто приятной превратилась в почти творческую. В зал ожидания к нам вернулась Вероника, и мы сейчас у нее спросим, были ли какие-то вопросы, может быть, немножечко неудобные для вас, или то, что просто вас удивило? Вы знаете, да, меня спросили про мои взаимоотношения со спортом. Я сказала, что спорт мне не очень нравился всегда. А если бы вам сказали, что добавив физическую активность в свою жизнь, можно гораздо быстрее изменить свой внешний вид и гораздо быстрее а, да, забеременеть. Я активна, я хочу во всем всегда участвовать. И это еще было со школы. Я ходила, мне кажется, во все кружки, в которые вообще можно было пойти. И я должна сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы стать лучшей версией самой себя. Я считаю, что для меня этот проект – это некий волшебный пинок. Хорошо, Вероника, у вас все будет хорошо. Спасибо большое, я Спасибо. уверена в этом. И следующая участница у нас будет Даша. Друзья, давайте поаплодируем Даше. Даша, ты готова? Да, готова. Да, собственно, мы тоже готовы, эксперты тоже. Поехали, Даша. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно дать документы? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Даша. Меня зовут Екатерина. Я коммерческий директор компании «Элка». Екатерина Аргир – генеральный продюсер проекта, первый заместитель генерального директора компании-разработчика и производителя первого отечественного экспресс смирителя концентрации глюкозы в крови. Дарья, расскажите, пожалуйста, что вас привело на наш проект? Мне есть что рассказать. У меня достаточно интересная, насыщенная жизнь, и я здесь. А научиться, чему бы вы хотели у нас? Или вы нас хотите научить? Нет, я хочу, чтобы меня научили. Отношения с диабетом у Даши складывались непросто. Диагноз ей поставили в 12 – диеты, больницы, уколы. А девочке так хотелось быть, как все. Я обманывала так, я в ванной мерила сахара, расправляла их водой, чтобы выйти в и показать маме, что вот смотри сахар. Иногда не попадал. Целых 16 лет Даша старалась не думать о болезни. Любила представлять, что абсолютно здорова. А 7 лет назад, после операции, поняла. С диабетом шутки плохи, когда простое удаление кисты закончилось тяжелым кетоацидозом. Я вообще лежачая была, я не вставала. Я думала, что... Ну, как бы это все. Ну, вот пришел мой конец, я начала задумываться о том, что, ну, я не хочу так. Я боюсь, что с едой я что-то делаю не так, или переедаю, еще и поправилась на помпе. Очень часто гипую. Гиповать. Гипа. В переводе с диасленга гипогликемия. Сниженная концентрация глюкозы в крови. Наиболее частые симптомы – слабость, дрожь в теле, чувство тревоги, потливость, бледность кожи, повышение аппетита. А также в тяжелых случаях при глюкозе менее 2,8 ммл на литр, нарушение зрения, речи, координации движений, судороги, спутанность сознания, вплоть до комы. В проекте, я надеюсь, что меня научит тому, что можно совмещать и обычную жизнь и диабет. То есть вот эта золотая середина, она нужна, у меня голова взрывается. Оказалось, принять диабет не так уж и сложно, гораздо труднее поймать нужную волну, подружить сахара с питанием и спортом. Я хожу в тренажерный зал. Как часто? Сейчас пять раз в день. Ой, в неделю. Даже я до такого еще не дороже чтобы мы затронули тему спорта. Меня Алексей зовут, я тренер этого проекта и сам по сместительству диабетик. Алексей Шкуратов, тренер проекта. Кандидат в мастера спорта по акробатике и силовому троеборью. Вице-чемпион Северо-Запада, России и Восточной Европы по бодибилдингу. Даша, кто вас больше всего впечатлил из экспертов? Мышцы Алексея. Я сам болею диабетом 10 лет. И могу с полной уверенностью сказать, что это не страшно. проблема даже не в самом диабете, а в том, как люди смотрят на него, как они к нему относятся. То есть они смотрят на это как на заболевание. Я смотрю на это как на дополнительную мотивацию, чтобы держать здоровый образ жизни, заниматься, дисциплинировать себя, свою жизнь. Я готова. Идем. Конечно, идем. Поехали. Лена, расскажите, пожалуйста, что вас привело на наш проект и какие цели вы перед собой ставите? Так получилось, что у меня диабет, у мужа диабет. И мы родили ребенка, ребенок здоровый, ему 4 годика. Когда мы начали планировать ребенка, я очень серьезно собой занялась. А, Гликированная привела к уровню 4,8 у меня был. Ну и потом, когда умер муж, к сожалению, я немножко, конечно, паникала. И с пошли уже... А, Елена, мы вам соболезноваем? Скажите, пожалуйста, а что произошло с мужем? У него были частые приступы к гипогликемии, э, и ушел в кому, четыре раза его вводили, но так и он уже в себя не пришел. Меня зовут Василий, я психолог. Есть ли у вас какие-то пожелания, видения того, чем человек такой профессии, как я, мог бы быть вам полезен в рамках этого проекта? Василий Голубев, психолог проекта, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги России, сертифицированный практик Европейской ассоциации психотерапии. Ну, я ни разу не обращалась к психологу, если честно, вот э, по причине, ну вот все, что связано с диабетом, но я считаю, что он мне необходим. Потому что я немного стесняюсь своего диагноза и не хочу, чтобы там кто-то знал обо мне, что у меня диабет. Мне кажется, что люди на меня сразу будут по-другому смотреть. Очень надеюсь, что проект Дея Челлендж поможет мне вернуться в полноценной жизни и быть счастливой. Спасибо, всем пока. Екатерина, главный критерий отбора участников. То есть вот видите человека и понимаете, вот его берем, а вот этого не берем. Самое главное – это мотивация человека, насколько он готов к изменениям. Потому что у нас не будет времени на то, чтобы человеку убеждать изменить свою жизнь. Кириллу Кузьмину 27 лет, 18 из которых он живет с диабетом. Сейчас, как считает сам Кирилл, он в хорошей форме, эмоциональной и физической. Спортивная площадка – одно из любимых мест. О настоящем Кирилл говорит с удовольствием, о будущем с восторгом, а вот о прошлом вспоминать не хочет. На самом деле это тяжело, вот когда вот 9 лет, да, я проснулся, ну, меня увезли на ре реанимации, а, и вот я ночью открываю глаза, просто вот этот потолок, я не знаю, где я. Больниц в детстве Кирилла было так много, что он не успевал общаться со сверстниками. Одиночество – вот что его тогда беспокоило. Отсутствие друзей. И в то же время ожидание чего-то прекрасного, особенного. И счастье действительно не заставило себя ждать слишком долго. В 25 лет Кирилл встретил свою любовь. Женились мы, на самом деле, недолго тянули. То есть там через полгода знакомства, в принципе, но ну, я вот уже предложил жениться. Так рядом с Кириллом появился человек, с которым наконец можно было гулять, смеяться и говорить часами обо всем на свете, кроме диабета. Тема, как считал Кирилл, не очень романтичная для молодоженов. Ну, я догадываться начала просто. Ну, человек как бы из сникерсы ночью ест, и это было странно. Ну, а потом, через какое-то время, да, он сказал мне. Вы измеряете уровень сахара, как вы сказали, один-два раза в день. Почему? Иногда больше. Зависит от распорядка дня. Сегодня вы измеряли уровень сахара? Да. Сколько? А, была гипогликемия 3,7 с утра. А можем мы сахар померить? Конечно. Сейчас? Да. Сколько там сахара? Мне нужен этот проект, я хочу быть здоровым, я хочу и могу улучшать свою жизнь. Я готов бросить себе самый смелый вызов и делать все для достижения своих целей. Мне кажется, он очень такой положительный, и мне почему-то кажется, что как раз он сможет подружиться с диабетом. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Нюра Шарикова, диабет у меня 29 лет, стаж. Самой мне 33 года. Нюра Шарикова говорит о своем заболевании легко и просто, часто с юмором. Мечтает открыть свой отель в Азии и стать узнаваемой личностью. Любимые фразы с детства – нет проблем, и сахарный диабет – это не конец жизни. Я другой жизни не помню. Я всегда с диабетом. Я не знаю, как жить без диабета. Я хочу узнать, как жить без гипогликемии. Вот это вот моя вообще мечта. То есть гипогликемия – это моя проблема. А недавно к проблеме частых гипогликемий добавилась еще одна – необъяснимые внезапные утренние параличи, и неунывающая нюра испугалась не на шутку. Я не могла ни двигаться, ни говорить, ни глотать, ничего. И вот, это очень страшно. Что было, никто не знает. А как долго эти состояния у вас лились? Первый раз, когда был приступ, это было минут 20. А последний приступ – полтора часа. Диагноз сахарный диабет первого типа мне поставили в 4 года. Все это время я веду очень активный образ жизни. Много работаю, занимаюсь спортом, путешествую. Могу холодно подойти к выполнению задачи. Смущают, правда? Не уверена. Дину, кстати, можно взять. Всем привет! Меня зовут Дина. В феврале мне исполнилось 30, а моему диабету 21. За эти два раза легкие гибко. А кстати, она Таквандо занимается. Таквандо, ничего себе. Диагноз «сахарный диабет» день поставили в 9 лет. Сначала делала то, что говорили врачи и родители, но очень скоро научилась справляться со своим заболеванием сама. Осознала, изучила, приручила. Это тотальный контроль. Это 24 часа каждый день ты думаешь, что, как, чего. Это последняя мысль, с которой ты засыпаешь. Как, что сегодня, соответственно, как пройдет ночь. Это первая мысль, с которой ты просыпаешься. Потому что последнее, что ты делаешь перед сном, это измеряешь сахар. Первое, что ты делаешь утром, это измеряешь сахар. Поэтому проблем с сахарами у Дины нет, разве что нежелание обсуждать это с окружающими, ни с коллегами, ни даже в близком кругу друзей. Для меня этот проект – это своего рода каминг-аут, поэтому было бы интересно, наверное, вот э, в этой части послушать какие-то советы, мнения, идеи. Еще Дина надеется, что проект «Диа-челлендж» поможет ей стать на 18 килограммов легче. Сейчас на ее весах 68, а Дине надо, чтобы было 50. Почему именно 50 килограмм? Uh, просто желание. Когда вы последний раз были в таком весе? Uh, в 15 лет. А как вы считаете, 15 и 30 лет – это разные возрастные категории? Мы не переубедим этого человека, мы можем только ее активность, ну, как-то… Использовать в работе Использовать, проекта. Использовать, да. Ну да, такая она конкретная. Ну, я бы взяла бы ее все-таки даже... Ну, а если не получится, с удовольствием понаблюдаю за процессом на YouTube. Только что вернулась в зал ожидания последняя участница нашего кастинга – Дина. Расскажи нам, пожалуйста, устали ли эксперты за весь этот день, Девять часов непрерывного общения, девять претендентов. Еще несколько минут, и эксперты будут готовы назвать имена шести героев. Мы все в определенной степени герои, потому что живем с этим заболеванием, и только мы, в принципе, знаем, что это такое, когда ты борешься с этим каждый день. Даже если я не прихожу в этот проект, то у меня уже такой кладезь информации. Так классно провели день, нас так вкусно покормили, поболтали. Посмеялись. Сейчас от нас уже ничего не зависит, и только эксперты сделают этот трудный выбор. И сейчас мы наконец узнаем, кто вошел в проект ДиА-челлендж. Уважаемые участники, во-первых, хочу от лица нашей компании, компании Элта, поблагодарить вас всех, что вы приняли участие в кастинге что решились на такой поступок, я считаю, что само по себе это решение, наверное, нелегко вам далось, да, это смелость. Мы посовещались с коллегами и решили, что вы все проходите проект. Выбор сделан. В проекте примут участие все девять человек, решившихся рассказать о себе миру, готовых изменить свою жизнь к лучшему и вдохновить на это других. Вообще мы такие разные просто! То переменяш, потом там еще... И все, блин, все такие крутые! Елена Варанкина. Вероника Георгобиани. Дмитрий Шевкунов. Анастасия Мартынюк. Дина Доминова, Нюра Шарикова, Дарья Санина, Ольга Щукина, Кирилл Кузьмин. Впереди у участников проекта медицинское обследование и первая общая встреча в загородном доме. Это проект Диа-челлендж. Встретимся через неделю.